Скопление тел нейронов образует в головном и спинном мозге серое вещество. Отростки нейронов, покрытые защитной миелиновой оболочкой белого цвета, образуют белое вещество головного и спинного мозга и входят в состав нервов.